Привет, мои дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами Наталья Блиданц. Это развитая инфраструктура района. У Дубай-Марина есть свой большой торговый центр, кинотеатры, сотни ресторанов и закусочных, элитные магазины. Идти пешком от любого отеля в Дубай-Марина до пляжа Джебер не более 20 минут. Мне нравится здесь отель Хилтон, от него до пляжа идти всего 5 минут. Я отдыхала там два раза. The Walk одна из достопримечательностей Нового Дубая и самый первый променад в городе. Поделен на две части, пешеходную и проезжую. The Walk это дорогие автомобили и бутики рестораны высокой кухни, ювелирные магазины, бесчетное количество баров, кофеин, лавок с мороженными сувенирами плюс множество суперских мест для классных фото. В Дубае-Марина можно гулять бесконечно и находить каждый раз что-то новое. Жизнь в Дубае-Марина не затихает ни днем, ни ночью. Район красивый. Весь пляж общественный. Ассортимент развлечений на пляже очень высокий. Около десятка центров водного спорта. Продают поездки на водных мотоциклах, бананах, надувных лодках и водных лыжах. Полеты на парашюте над морем. Полный спектр пляжных развлечений. Прямо у пляжа вертолетная площадка. Мне нравится этот красный вертолет. Их можно заказывать через приложение Uber в телефоне. Вдоль пляжа есть две сотни баров, кафе, ресторанов. Напротив пляжа отлично просматривается самое большое в мире колесо обозрения. Один полный оборот колесо совершает за 40 минут. С верхушки колеса можно увидеть знаменитую пальму Джумейры которая искусственно создана из насыпных островов. Район дубая марина считают центром или сердцем города. Дубая – второй самый маленький район города Дубая, всего 4 квадратных километров. Район построен вокруг гавани длиной 3 километра. Слово «марина» переводится как «гавань для яхт». Дубай-Марина стала самой большой гаванью для яхт в мире, обогнав Marina del Rey в Калифорнии. Все жилые комплексы вмещают до 120 тысяч жителей. The first place it is a great choice of hotels. There are dozens of accommodations options in Dubai Marina, a huge selection of five stars hotels for a luxurious holidays. The best in the all United Arab Emirates. The second plus is the location on these hotels between walking distance from the beach and from the Dubai Metro. Dubai Marina hotels 15 minutes walk from the beach. The third plus is a dislocated JBR beach, is recognized as one as the beach of UA. Clean sea, changing rooms and toilets, everything is clean and tidy. There are many cafes, bars and restaurants. The fourth plus is excellent transport. From any hotel or residence in Dubai Marina, you can walk on the metro station in a maximum of 20 minutes, next quickly get at any signs of the city. In the subway I advise you to choose a golden car, but I will tell you this about in next videos. The fifth plus is the development frustrations of the area. Dubai Marina has its own large shopping center, cinemas, headrests of restaurants, and eaters' luxury stores. Walk from any hotels in Dubai Marina to Jiber beach no more than 20 minutes. I like the Hitel hotel here. It is only 5 minutes walk from the beach. I have stayed here two times. In Dubai Marina you can walk and desly and find something new every time. Life in Dubai Marina doesn't stop every day or night. This area is beautiful. You can follow me and my channel, subscribe